Рады приветствовать вас в стенах Высшей школы журналистики. И это продолжение конференции «Андреевские чтения», которые проходят вот в таком новом для нас формате. Мы сегодня пообщаемся с нашими уважаемыми спикерами, будем задавать вопросы. Я надеюсь, что все будет интересно. Угу. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы как вы знаете, продолжаем наши встречи на восьмой научно-практической конференции ⁇ Андреевские чтения ⁇ современные концепции и технологии творческого саморазвития личности. И второй день нашей конференции традиционно уже посвящен творческому саморазвитию самих педагогов. И именно для вас уже восьмой год в рамках наших Андреевских чтений мы организуем обучающие и развивающие мероприятия. Ну, среди этих мероприятий, я думаю, многие из вас помнят и мастер-классы, и знакомство с новыми педагогическими технологиями, и совместное обсуждение в формате Word-кафе, Open Space и многие-многие другие мероприятия. Но в этом году мы решили включить в программу новый формат. Это формат короткой встречи Миндап. На, на «Путь в профессию школа саморазвития». Но все вы знаете, что этот 2023 год объявлен годом педагога и наставника. И это значит, что фокус внимания всего общества направлен на повышение престижа педагогической профессии. Но нам, конечно, очень хочется, чтобы популярность педагогической профессии возрастала. А мы... Как представители университетов на педагогические специальности получали ярких молодых специалистов, и которые в дальнейшем бы работали с энтузиазмом и с воодушевлением. Что же поможет молодежи успешно влиться в педагогическую когорту? Как могут поддержать начинающих педагогов опытные коллеги и наставники? как загораются новые педагогические звезды. Вот на самом деле поиск ответов на эти вопросы натолкнул нас на идею организовать сегодняшнюю встречу. Такой формат короткой встречи «Наставник в путь в профессию школы саморазвития». И мы надеемся, что пример таких разных, но одинаково успешных траекторий в профессии педагога, конечно же, воодушевит наших студентов педагогического бакалавриата и магистратуры. Поможет аспирантам и начинающим педагогам утвердиться в правильности своего выбора и, конечно, состояться в выбранной профессии. И, конечно, поддержит опытных педагогов в желании развиваться дальше и достичь все новых высот. И мы вот с Юлей Валентиновной размышляли над теми словами, которые могут стать ориентиром в организации нашей встречи. То есть искали такую цитату или девиз, или слова – и натолкнулись на строки, сказанные писателем Марком Твеном еще более ста лет назад. Строки таковы. «Через 20 лет вы будете больше сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что сделали. Поэтому поднимайте якоря, плывите прочь с безопасной гавани, ловите попутный ветер в свои паруса, исследуйте, мечтайте, познавайте». И мы, конечно, подумали, что вот этот посыл может быть, ну, не только задать тон нашей встречи э, сегодняшней, но и быть таким маяком в стремлении педагога двигаться вперед. Не бояться искать, не бояться прокладывать свой профессиональный путь ну, в такой непростой, как вы знаете, сфере, как наша педагогическая сфера. Ну, как сфера образования даже, можно сказать. И сегодняшние наши гости, несомненно, на своем профессиональном пути мечтали, учились, творили, искали, Исследовали, ну, любили. рисковали, любили, наверное, совершали ошибки. Исправляли их, двигались дальше. Но на самом деле можно перечислять множество глаголов, отражающих движение каждого вперед. Вер. вперед, каждого в профессии. Но лучше нам из первых уст услышать про их опыт развития в образовательной сфере и о результатах, которые достигли наши годы. Гости. Мы представим наших гостей и представляем Марата Ревгеновича Гафурова, директор Института физики Казанского федерального университета, доктор физ физико-математических наук. Спасибо, и очень приятно. А, да, я представлю дальше а, Михаил Дмитриевич Силкунов. Академик. Директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Наш непосредственный шеф и руководитель любимый. Тоже доктор философских наук и профессор. Я. Гульнара Габасовна Галеева. Директор школы лицея 187. Благодарю за приглашение. Спасибо. И Гусейн Ибрагимович Ибрагимов, член-корреспондент Российской Академии Образования. Наш такой аксакал в педагогической сфере. И он представляет Институт Педагогики Образования. Тоже доктор педагогических наук и, конечно, профессор. Вы знаете, когда Инна Игоревна говорила, вот цитату рассказывала нам из Марка Твена, я вспомнила о замечательной пословице, английской, по-моему, пословице. «Если не знаешь, куда плыть, ни один ветер не будет попутным». И вот у меня такой вопрос. Как вы узнали, куда плыть? Это ведь так безумно сложно, да? так сложно, так э, э, неопределенно. Когда ты учишься в школе, идешь по определенной траектории, и вдруг нужно выбрать свой самостоятельный путь. Как вас, каким ветром вас занесло в вашу профессию, в вашу, вашу стезю, ваше направление? А ведь это на самом деле удивительное и ну, это судьбоносное решение. Человек может быть прожить очень счастливую, очень полноценную, насыщенную, красивую жизнь. Ну или в этой жизни просто потеряться и быть несчастным, и все время ловить вот этот какой-то ветер. Гусей Набрагимович, расскажите, можно так вот немножко, по, по, наверное, по старшинству и по приоритету педагогическому пойдем? Гусей А у вас есть микрофон. А, можно говорить? Да. Вы можете просто а. разговаривать, а мы будем задавать вам вопросы. Это и простой, и сложный вопрос но о себе э, что хочу сказать Я, мне нравилось учиться всегда. Я в школе был отличником, но не ботаником, а отличником который одновременно и спортом занимался и общался и с хулиганами общался в том числе каким и спортом далее. есть не секрет а каким спортом Гимнастикой занимался Ух ты. немного пока в школе был баскетболом занимался. Но э, учиться мне всегда нравилось. И э, я даже не знаю, когда, но у меня была э, еще со школьных лет мечта стать профессором. Почему? Потому что в то время, это были конец 60-х годов, да, э, 70-е годы, в отличие от сегодняшнего времени, надо сказать, профессия преподавателя, учителя, тем более профессора, это было очень социально значимое профессия и э, поэтому вот стремление приобрести такой социальный статус для меня было очень важно и э, это была моя мечта В университете э, эту я учился на физическом факультете дагестанского университета несмотря что это периферийный вуз, но uh, там были хорошие кадры. Так здесь собралась три э -э физика, gender? что а... удивительно. Почему? Два изменчика. Два изменчика, один верный. <coughs> Почему там были хорошие <upstairs> кадры? -э <coughs> Потому что uh, все преподаватели практически э Дагестанского университета, они проходили аспирантуру либо в московских вузах, либо в санкт-петербургских вузах. То есть они проходили очень большую научную школу. Поэтому кадры были там очень сильные. И у меня было два пути, чтобы реализовать свою мечту. Либо идти в науку-физику, либо э, идти в школу. Но э, попасть в аспирантуру в области физики я не мог, потому что тогда это было очень сложно, в отличие от сегодняшнего момента. Тогда нужно было иметь направление, нужно было иметь мохнатую руку за спиной, которую поддержала. Таковых Ребятам нет. такое выражение неизвестно. Да? Этот да. мем неизвестен, мохнатая рука. Это значит поддержка. Что такое махнатая рука? Это что-то очень страшное. Нужна была поддержка, да. У меня, к сожалению, таковых не было. и Поэтому в аспирантуру я не смог попасть в области физики, а попал в армию. Я два года служил в армии после университета сразу. Тогда была такая практика двухгодичников, офицеров. И там гимнастика помогла? Там помогала гимнастика, да. Но я офицером. Я служил хорошо, но где-то мне не понравилось. И продолжать в этой сфере не было необходимости. И потребности не было такой. Потом я вернулся. Служил я, кстати, на Украине в Прикорпатском военном округе. Командиром артиллерийской батареи. И получал очень хорошую зарплату. 235 рублей по тем временам. Здесь могут быть аплодисменты. Да. Ужить в армии и сразу получать деньги. Тогда, это уже заявка на профессора, Тогда, тогда такую зарплату получал доцент, кстати да -да. Вот. Потом я вернулся в Дагестан, в город Хасавюр, где я жил. И нужно было искать работу. Я пошел туда, где принимают, что называется. А это было профессионально-техническое училище. Сельское, среднее, профессионально техническое училище, где я работал физиком в течение пяти лет. Но я все эти пять лет искал возможности для того, чтобы реализовать свою мечту. Аспирантура? Аспирантуру. Как попасть в аспирантуру? И вот в 1979 году появилось в журнале Профессионально-техническое образование объявление что в, Казах, в Казани открылся научно-исследовательский институт профессионально-технической педагогики АПНССР, который объявляет набор в аспирантуру на свободных началах, то есть без без, никаких, руки. без никаких мохнатых рук и без... без никаких направлений. И я, это объявление появилось в мае, а в июне я уже подал документы и поехал Поступать в аспирантуру вот сюда, в Научно-Исследовательский институт педагогики, которому руководил академик Мирзайс Мелочь Махмутов. Тогда он еще был, в года, м году он еще был член корреспондента, в 80-м стал академиком. И э, первый раз я, поскольку до подготовки у меня не было времени, я не прошел, э, получил тройку по иностранному языку, по-немецкому. Но э, закрепился, был тогда институт такой, знаете, э, он назывался институт научных корреспондентов, э, когда э, желающий мог прикрепиться как к качестве научного корреспондента, ну, типа соискателя в, со, в современном э, понимании. Я закрепился, э, э, руководителем был назначен мне э, профессор, где-то он еще был доцент, Гребенюк Олег Семенович, кандидат педагогических наук еще. Вот, э, уехал к себе, <къем> в течение года усиленно занимался, сдал два кандидатских экзамена, и в 80-м году я приехал и поступил, уже без всяких проблем, поступил в аспирантуру. И, э, и здесь встретили свою будущую супругу. Да, где встретил свою будущую супругу. Видите Мне, как, кстати, правильное говоря... самоопределение приводит к интересным уже и личным результатам. Не говорите. Вот об этом поподробнее, потому что супруга Елена Михайловна тоже доктор педагогических наук и профессор. Здесь могут быть аплодисменты. Хочу развитие этой мысли сказать, Там, что... Там, наверное, педагогические что, дискуссии на что кухне аспирант... Что в аспирантуре у нас было... тогда принимали... был большой прием. И училась на нашем потоке, наверное, человек 15 на одном курсе. И э, девушки э, и, и мальчики учились. И, кстати говоря, не только э, я нашел себе пару в э, лице Елены Михайловны, но и другие мои друзья. Например, профессор Чашанов, известный, известный, очень э, дедакт, который сегодня работает э, в Техасском университете профессором. Он нашел свою супругу. Потом Олег Лисеевичков был, который сегодня в Бинске работает. Он тоже нашел свою супругу. Англиюша, а, а правда, правда что вот рассказывают, что у вас совершенно случайно не было места в общежитии, вас вместе просто поселили. И вы даже за ширмочкой так ночевали. То есть вас С судьба, Судьба свела. Или это, это, нет, или это легенда уже? Нет, нет, мы жили в одном, в одном общежитии. Двери наших комнаты были... Напротив. Но вообще у нас была очень дружная компания аспирантская, среда была такая аспирантская, мы отмечали все мероприятия, мы очень активно работали, не только наукой занимались, но и отдыхали очень активно и так далее но это отдельный вопрос я бы про это могу много говорить вот Гусейна брагимчев знаете как произошла вот эта инициация да вы были оппонентом моей докторской диссертации я да. это никогда не забуду и у меня там есть идея о том что происходит профессионально творческая инициация когда человек понимает что это мое вот когда что называется у молодежи торкнуло да когда вот что-то такое проявилось точно мое педагог это мое когда это знаете вот я пришел работать в профтехучилище физиков. Я тогда понял очень простую вещь. В образовании э, педагогической деятельности можно заниматься только в том случае, если тебе это интересно и если это тебя привлекает. Если ты мотивирован на эту работу. А что это означает? Это означает, что это должно быть смыслом твоей жизни, целью твоей жизни. И второй момент. Чтобы работать в образовании и получать удовольствие от этой работы, нужно непрерывно развиваться. Нужно все отдавать этой работе, непрерывно развиваться, и только тогда ты будешь получать удовлетворение от того, что делаешь. Поскольку это очень тяжелая работа, самая тяжелая работа, с моей точки зрения, это наука, потому что там нужно все время искать новое. Ну это и, близко к науке, да? Для да, того, чтобы учить, для того, чтобы давать, нужно всегда пополнять этот да, резерв, этот запас. деятельность – тоже очень тяжелая работа. Учение – самая тяжелая работа вообще для, для школьников. И для педагогов – это непростая работа. Поэтому, если нет цели, а цель должна быть перспективная, как говорил Макаренко, знаете, он, он делил цели на стратегические, тактические, оперативные, да? И он говорил, должна быть у человека перспективная цель. Может быть, она недостижимая, но движение к этой цели должно быть непрерывным. И э, я, э, вот когда я, когда я увидел, вот, получ, увидел это объявление в, в журнале о, о, о том, что есть набор в аспирантуре свободный, я понял, что, что моя мечта может быть реализована, и для этого нужно просто работать. И я начал работать. И до сих пор это делаю. Несмотря на то, что это тяжелое, но очень интересное, и, и, и, главное, э, труд, который... Человек работает ради удовольствия ведь. Если мы не получаем удовольствие от работы, то, э, то этой работой не стоит заниматься. В образовании тем более. В образовании, я считаю, должны быть, должны быть учителя и преподаватели, которые горят этой работой. Для которых это смысл жизни, а не источник там... Заработать денег и так далее. Вот Но это тоже, это, это тоже важно. Это тоже важно, это все ресурс. Это тоже, кстати говоря, хочу сказать, что социальный статус, конечно, сегодня не позволяет э, привлекать э, молодежь, успешно привлекать молодежь в эту сферу. Потому что я считаю, что социальный статус государством недооценивается в той мере, в какой это должно быть. Потому что уровень образования, это уровень Жизнь уровень общества, вообще говоря. Нет и образования, и нет уровень общества. Культуры. Мы надеемся, уровень что в этом году положено начало, все-таки обратили внимание да, на это. Да, в год педагоги наставника профессии, будем надеяться на Статус на это. этой профессии. Здесь можно поаплодировать Дефейна Браденовича. И мы еще вернемся к вам. У нас еще будут вопросы, будут да, интриги. Спасибо. Тот человек, у которого глаза горят, и ощущение, действительно, вдохновения, которое передается и аудитория. Я это на себе лично испытала, когда была и студентом Михаила Дмитриевича. И в аспирантуре училась, и сдавала. Помню, ой, как тяжело было сдавать экзамен по философии, как сложно. Папа немножко договорился. Он сказал, Юль сделал, конечно, все, что мог, но смотри, там, между двойкой и тройкой, остальное сама. Вот. Михаил Дмитриевич, вам слово. Как вы умеете зажигать себя и сердца аудитории? Юлия. И как, как вы пришли к этому пути? Да. Юлия Валентиновна, если вспомнить, сколько раз мне говорили, как я могу зажигать и прожигать, я, по-моему, уже тут как гирострат спалил весь университет неоднократно. Ну, это так и есть. Но мой путь, и это избавляет меня от длинного монолога, очень в чем-то схож с путем Гусейна Барагимовича. Я тоже выпускник физического факультета. Но путь на физфак был как бы предзадан. Мне посчастливилось закончить две школы. Сначала 18-го до 7 класса, потом 131-ю. Казанцы знают в 60-е, 70-е годы. Это была элитная школа физико-математического профиля. И я увлекался физикой, дважды был победителем республиканской олимпиады по физике в школе, ну, в школьные годы. И понятно, что выбор был только один – математическое или физическое образование в университете, который шествовал над этой школой. В ФИСАК я поступил с золотой медалью, сдав всего один экзамен. Учился на отлично, на отделении теоретической физики, это сливки вообще, это первая специальность в физических науках. У нас сейчас сын учится и говорит, как это сложно. Ну, это не просто, конечно сложно. Можно, Почему да. я не пошел на философию, он говорит. Я бы сказал, но ну, не для аудитории. Тут а русскую я... пословице на этот счет. И все шло к тому, что я, ну, по окончании должен был зайти в аспирантуру, куда я хотел, и были для этого основания. Но вышло так, что мне на старших курсах уже всерьез пришлось заниматься сначала неосвобожденной общественной работой. Я был в комитет комсомолах ИСФАК, одним из руководителей. И все мои ожидания аспирантуры в 1976 году по окончании закончились вызовом декана Иван Сергеевича Поминого, легендарному нашему декану, который уже. Партийным слогом, тогда особо не уговаривали, я был кандидатом в члены партии, сказал, что с аспирантуры придется подождать, дорогой Михаил, и как минимум два года ты должен тут отрубить, руководителем ФИСФАКской комсомольской организации. Организация большая, триста человек, это нехило, я вам скажу. Ну, партия сказала, комсомол ответил, есть. Было обидно, досадно, но ладно. Обычно говорят, что мы сделаем вам предложение, от которого нельзя отказаться. Совершенно верно. И почему-то тоже фигурирует? Цифра 130. У Гусейна Брагимча была такая зарплата в армии. А у вас было столько подчинений людей? 230. А 230. Представляете, молодой человек, только что закончивший институт, а ему огромную такую лидерскую... Его вдохновленной этой перспективой, но я решил все-таки. Поработать не помешает. Я любил общественную работу. Но одновременно продолжал как бы держать руку на пульсе физики, чтобы через два года хоть с какой-то темой, с какими-то наработками, я человек-трудоголик, не теряю время даром. Но вышло так, это я говорю вот своим коллегам, молодым философом, надеюсь, будущим профессорам философии тоже. Значит, оказалось, что вот это очень важный момент – когда я работал над дипломом, который в дальнейшем хотел, естественно, продолжить как основу кандидатской диссертации по физике, оказалось очень странно, когда речь дошла до написания введений в чисто физической работе, причем изысканной, очень математической. Мы с моим научным руководителем из физтех, сейчас уже профессор Григорий Бенцович Тельтейбаум, тоже известный физик, Вообще были двое в Казани, кто только разбирался фазой перехода второго рода, вот Марат Рудельевич. Не даст соврать, другие вообще не понимали, вся литература была иноязычная. Да, что такое фаза перехода да. второго поднимите. рода? Второго рода поднимите. Первого рода все понимают. Я вот. не понимаю. Даже я не понимаю. Тут поднимаю. даже про первый род тоже не. Про первый род тоже непонятно. газом, жидкость становится кристаллическим льдом и так далее, то есть переходы хорошо. А если второго рода? Ну не буду сейчас все эти физические заморочки здесь воспроизводить. И оказалось, что я не могу при всем своем физическом знании сделать это введение, исходя из физических знаний. Необходимо выйти за пределы физики и обратиться, как я сейчас уже говорю, к метафизическим контекстам, то есть к философским. Вот это было, так сказать, для меня очень странно, потому что физики считали, что есть только одна наука – физика, все остальное – коллекционерный марк. как говорил один известный физический гений. Оказалось, что нет, не получается – и это заставило меня обратиться к философии. Но философию мы слушали в ВУЗе. Большой тогда курс, правда, был. Эстмат, диамат по полгода. Но все равно это было давно забыто. Третий курс. Что там уже после окончания? Какая там философия? И начав как бы вот в преддверии и написания диплома, завершения введения, и развития в диссертацию, я вдруг понял, что философия – это очень... Интересная штука. И чем дальше я двигался в этом направлении, изучая философию уже не по учебникам, а по первоисточникам, литературе, она все больше и больше меня цепляла. Настолько, что я уже как бы стал подумать, а я я плыву, плыву в лодке по имени физика. Этому, кстати говоря, сомнению способствовала общественная работа. На физфаке, Марат Ревгетович не даст соврать, традиционно всегда культивировалась академическая атмосфера – это всегда была башня из слоновой кости. То есть люди говорили только о науке, думали только о науке. Когда мы учились, я смотрел на своих профессоров, думал, боже мой, как вообще с ним можно говорить о Небо погоде, жителя. о футболе, там, о женщинах и так далее и тому подобное. Казалось бы, это вообще исключено. Там только все шла наука. Все остальное, как бы это было вторым, третьим примечанием. А общественная работа показала мне, что, оказывается, есть система общественных отношений есть какие-то законы общественной жизни все это очень коррелировало но уже не с теоретической физикой а с гуманитарным обществознанием, знанием философии в том числе и вот в итоге когда прошло два года 78 год и мне сказали ну все если больше не хочешь аспирантура на физики тебя ждет научно руководитель очень хочет с тобой продолжать я вдруг подумал что-то мне не очень туда хочется. И мне пришла шальная мысль в голову, а почему бы не попробовать на кафедру философии. И вот, Михаил Дмитриевич, я секундочку, да, я прокомментирую этот момент. Это очень важный момент. Нужно уметь слышать себя. Не только тех авторитетов, которые, да, как мы говорим, не пожизнены, профессора, которые нас ведут. Это тоже нужно слушать, конечно. Но это... очень важно в этом во всем услышать себя и доверить себе этот выбор. Да, Михаил Дмитриевич? Да, это был рискованный, конечно, шаг, потому что здесь все много галантировано. Аспирантура гарантирована, физфаки, защита гарантирована, а затем ППС и так далее. К тому же у него складывались неплохие как бы, варианты. После защиты даже диссертации по физике делалось партийно-политическую карьеру. У меня была хорошая биография, хорошее происхождение, менеджерские успехи в области Комсомола, партийность, да еще если кандидатская, все, до секретаря Обкома я бы точно дошел Комсомола, а затем и партии. По тем временам лучше и мечтать не приходилось. секретарем Обкома бы еще да, было, кто знает. И тем не менее, вот понимаете, я я решил рискнуть один поворот головы да. определил весь дальнейший путь путь в аспирантуру как Гусейн брагимович был непрост здесь не было мохнатых хлап но было противодействие в том числе бывшего заведующего кафедры хороших как уважаемый человек да, не буду фамилию его называть да. и иногда ну, в этом противодействии формируется характер воспитывается воля не что потому что происходит. он да, извините не потому что он там неприязнь ко мне чувствовал но ну, как-то считалось. Философия – это красная, гуманитарная дисциплина. Физики были не очень красные по тем временам, даже если я партийный. И брать сомнительного такого физфака, комсомольского активиста, физика на место гуманитария, где должен быть именно историк по образованию, там, филолог и так далее. Там не было же философского факультета в университете. Ну, в общем, меня морили некоторое время. Ну, пришлось, что опять пойти в Портком и сказать, что вот такая несправедливость. Я старался, а я уже начал работать в Комитетском самого университета, в заместительности, так говоря, а меня не пускают туда. Но ну, вызвали этого заведующего, о чем был разговор Ренар Газеевич Кашвудин остался старым Порткоме, я не знаю, но мне сказали, все, в этом году ты можешь подавать документы. Аспирантуру я закончил досрочно, за два года, защитился, совета не был, защищался в Саратове. Учиться мне нравилось и настолько, что я вообще забывал все и просто погружался в конспектирование истории философии. Потому что без знания классики и философии истории ни в области невозможно работать. Но это еще не означало, что я стал на путь карьеры ППС. Когда я закончил, я тоже, 1981 год, в январе я уже защитился, из аспирантуры был отчислен. И, конечно, я стал думать, а что дальше? Шансы на политика, на партийно-политическую карьеру еще более возросли, потому что у меня же была степень в области марксистской ленинской философии, и все остальное это тем более. Приглашали в спецслужбы, там тоже как бы охотили. В Москву, наверное. Приглашали. За в Москву приглашали на Фисваки, раньше там был особый набор. Но мне, вот я уж, как Густина завершая завершаю разговор тоже с шутливым таким истории мне сказали но ну зачем тебе становиться старем обкома партии со временем Следуй принципу как раз мне сказал тот заведующий кафедрой который меня тормозил насим подружили принципу д я говорю что такое леонид леонид". Он леонид это принцип умрем доцентами Я говорю, ну а почему доцентами что обком партии оклад 350 рублей у доцента ну со стажем там 5 10 лет 320 можно еще подработать здесь ну что такое партийная жизнь? Дисциплина, накачки, разносы, в любом момент уберут, сошлют, а переведут и так далее. А здесь вуз, студенты, достаточно академическая атмосфера, ненормированный график работы, не надо с 8 там, до 6 и так далее. Ну и уже потому, что я имел опыт в педагогической практики в аспирантуре и так далее, но ну, я подумал, а почему бы это не остаться здесь? мне было сделано предложение, а дальше все же понеслось, понеслось. Вот. Так, Михаил Свой Дмитриевич выбор я никогда не жалею, да, и подчеркну то, что Густин Багимов сказал, мы видимо, вот педагоги друг друга сразу понимают без слов. Быть преподавателем – это в первую очередь испытывать удовольствие, наслаждение от работы. Если видишь в работе или в ВУЗе только работодателя, где можно заработать, где можно что-то славчить, делать карьеру и так далее. И не любишь сам процесс, надо искать другую профессию. И второе, усилю ваш тезис, образование – это форма общественного служения. Вот экономическая деятельность – не форма служения. Политическое – тоже не форма служения, как образование. Образование в этом смысле сродни религиозному служению, служению в армии, в армии -то, да. то есть служению тем интересам, которые для тебя всегда выше собственного «я». Я не призываю к, к, к аскетизму, я никогда не был монахом. Уровень, достаточный для обеспечения жизнедеятельности профессора, доцента – должен быть, но он не должен быть приоритетом. В образовании идут не для того, чтобы купить недвижимость на Лазурном берегу, сделать валютное накопление, ездить на крутых иномарках. Да, я езжу на иномарке, живу в хорошей квартире, есть дача там, теща на 70-х годах в постройке. Мог бы себе позволить больше. Наверное, мог. Но мне это ни к чему, понимаете? Я был как-то в гостях, я заканчиваю, извините, у одного коллеги все по-честному, бизнесмен, юрист по образованию, построил там в 90-е годы. Ну, катает трехэтажный 16 комнат, в каждой комнате по плазме. И вот у меня с гордостью показывает. Я все посу... Я мне, конечно, странный. Я говорю, Володя, а как ты плазма то в каждой комнате? По графику смотришь и так Специально. далее он так замялся много ну, так положено вот гостям показывать но вот ему нравится он бизнесмен ему нравится показать что он заработал что он ставит детям какой он богатый, крутой и так далее я да. горжусь не этим я горжусь глазами своих студентов Своими учениками, подготовленными к докторами наук, тем, что развивается система образования, тем, что моими усилиями без ложной скромности был создан философский факультет. Вот этим я горжусь. И, а этому можно и мы гордимся. И а можно сразу вопрос? Да, конечно. Вот к нашему уважаемому выступлению. Конечно. Тут Михаил Дмитриевич правильно сказал про образование. А как вы относитесь к недавно отмененному ТС, что образование это услуга? Но этот тезис не отменен, может быть, он эта риторика отменяет его, но все знают, что организация образования, по крайней мере, в высшей школе, продолжает строиться на услуговом характере. Ну, Марат Ильич, я отвечу по-философски. Пока есть общество, которое строится на принципах экономоцентризма, на рыночных принципах и управляется менеджералистскими методами, вы никуда не денетесь от того, что так или иначе – образование не может не быть товаром на продажу понимаете но ну, рынок такая вещь не меня он говорит в опытных взрослый человек умный не бывает так что это рыночная в обществе эта сфера рыночная а это вот будем беречь как Социалист. остров социализма как куба там как КНДР и так далее капитализм этого не терпит он не мы тем то катанием под любой риторикой все равно эти сферы покроет потому что капитализм означает одно Платность всех форм деятельности на основе товарно-денежной вопросе. Всех без исключения. Медицины, образования, искусства, культуры, спорта, эстрады и так далее. Хорошо это или плохо, повторяю, это объективно для такого общества. Мы можем лишь этому противостоять в чем-то политическими средствами, отчасти там духовными и так далее. Но тренд именно такой. Ну, вы вошли, скажем так, в педагогическую деятельность, еще в другой парадигме, поэтому вы принесли разумные, добрые, вечные из, ну, из другого еще, Мы продолжаем из другого мира оставить. принесли и, и продолжаете. Сколько лет, Михаил Дмитриевич, в Казанском федеральном? Ну, я поступил в 71-м, в 76-м закончил, вот, топчу эту стену уже 53-й год. Аплодисменты, господа. Спасибо, Михаил Дмитриевич, и, слушая вас, помнила, как папа всегда говорил, что не нравится да, не, не нравится лекцию вести, значит, ты плохо готовилась. Тебе было неинтересно готовиться, и, значит, неинтересно было вести. Готовьтесь к лекциям. И, да, можно, конечно... Михаил Дмитриевич, скажите, пожалуйста, вот, оглядываясь на свой путь, такой замечательный, а можете ли вы сейчас сказать, что философия является самой главной наукой всех наук? Нет, такого я... Ну да, это проакционный вопрос. Это так что здесь, здесь представители это... разных наук. Не только, и, может быть, не столько наука. Когда-то, действительно, она, она, как король Лир, раздала все свое богатство своим дочерям по имени, физикам, Психология. со временем и так далее. И я бы досталось. не сказал, что она главная, но я могу сказать, что она неотъемлемая часть высшего образования. Я бы сказал. Так. Да, спасибо. Спасибо. спасибо. А сейчас хочется слово предоставить нашей даме. Да. И директор школы, у нас здесь высшее образование, да, а здесь среднее образование. И это, наверное, ну это такое очень, очень сложное в нашем представлении, сложное звено образовательного процесса. И одно дело действительно мечтать быть профессором, наукой. Это как-то романтично. Да? А мечтать быть директором школы, наверное, ну или учителем в школе. Да? У нас здесь тоже школа Адымнар присутствует и другие школы Казани. Наверное, это интересный путь. Слово предоставляется Гульнар Габасовной Галиевой. Ну, позвольте еще раз поблагодарить за приглашение. Безумно рада, счастлива сегодня находиться в стенах Казанского федерального университета, слышать интереснейшие истории прихода в жизнь, в профессию уважаемых ученых. И знаете, сижу и думаю, что почему мы не приглашаем к нашим детям то ли ритм такой бешеный, да, как много интересных людей, как много интересных историй, как люди сделали сами себя, иногда не благодаря, а вопреки. И приходят к таким вершинам. Вопреки бывает всегда. Не бывает легких путей. Да. да. Вопреки всегда. И если позволите, мы рады будем пригласить вас в наш многопрофильный лицей 187, где а, более полутора тысяч уже на сегодня пытливых умов, глаз детей смышленых, которым бесконечно хочется попробовать себя в разных, наверное ролях и послушать вот таких интересных людей, чтобы они видели, что ну, не надо ждать, что кто-то придет, осветит твой путь, зажжет свечу, а нужно это просто брать, делать самому, и есть примеры таких успехов. У, путли, у путливых учеников, наверное, путливые педагоги. Вот вспомните свой первый урок. Как вообще у вас произошло становление самого себя как учителя? Да? Что с вами происходило? Ну... Если немножечко к тому вопросу еще вернуться, как вообще путь в педагогику был. Потому что первый урок был а, тоже не с реальными учениками, а первый урок был в игре. Ну вообще ведущий Сейчас вид... ребята подумают, что это VR-тренажер был, да? Не с реальными учениками. А как это по-другому? Ведущий вид деятельности ребенка – это игра до да, определенного возраста. И все мы, познавая мир, играем с самого своего рождения. И вот первые мои уроки были через игру. Но еще немножко вперед. Наверное, мой путь в педагогику был предопределен тем, что передо мной был яркий пример учителя – это моя тетушка которая 44 года проработала учителем начальных классов, пионер-вожатой в большом крепком стиле, Амина Ахматовна Ахматова. Она... Поаплодируем. Она не вышла замуж, у нее не было своих детей. И, наверное, это вот все о том, что если ты готов самопожертвовать, отдать себя целиком и полностью, вот это был тот пример. И если вспомнить период того времени, учитель на селе, но ну это, пожалуй, даже больше, чем, наверное, председатель Сельсовета. Это было настолько уважение, поклонение, и я видела, как учащиеся ее выпускники, которые разлетелись по разным уголкам Большого, большого Союза, возвращаясь, прилетая на летний период в отпуск, они очередь, в первую очередь даже шли не в свой родной дом к родителям, а с рюкзаками, с чемоданами, они шли ко имени Они интересовались, как ее дела, какие у нее там есть проблемы, нужна ли помощь. А у нее был составлен график. Кто, приема, в график приема, График, что если кто-то там приедет, что, о чем попросить, какой помощи. Потому что своих детей нет, а мои родители, ее племянник, мой папа, приезжали, ну там не так часто, как хотелось бы, и накапливались дела, заботы в частном доме, и, и мне было настолько интересно, что собравшись все вместе, ребята что-то делали, там, ну не знаю, помогали на кого-то. Это, наверное, действительно истинная любовь к учителю, да. пойти покопать в огороде, починить что-то в доме. Это вот действительно маркер настоящей любви. А потом собирались все за большим столом. Ну, летние теплые ночи, там фонарь во дворе. И все вместе какие-то воспоминания, просмотр фотографий. И настолько это было тепло. Вот я просто понимала, что ну, только учитель. Другие профессии какие-то даже я не рассматривала. А потом был первый учитель Галина Геннадьевна Головизнина. И прошу обратить внимание, у одной было ААА, а, а, а, а в Кубе она всегда писала, когда письма подписывала, А в Кубе. А потом первый учитель, ГГГ. Я все думала, вот я Гульнара. Вот они, символы и мемы, да? Вот я Есть Гульнара. И вот я Гапасовна. Мне нужно мужа найти с буквой Г, чтобы было Г в кубе. Точно! Гульнара, Гапасовна Галеева, 3Г. Вот. Да. Здесь какой-то шифр явно скрыт. Профессиональный выбор предопределил также и личный семейный, семейный выбор, да. Ну, потому что надо было на букву «Г» фамилию, что ли. Ну и вот если о первом уроке, то первые уроки проходили, когда после школы, возвращаясь из портфеля, все... не куда-то закидывался портфель, аккуратно все складывалось на стол, пачкой, вот учебники, вот тетради. И мы начинали учить уроки с моими игрушками, разложенными на кровати, рассаженными за парту, потому что это первый, второй, третий ряд. А соседка леди Ивановна была учителем начальных классов, ну, дверь не очень там толстая, все слышно, и она все моим родителям говорила. Хороший учитель у вас растет, уроки ведет, все по методике как надо, заслушаешься. Видимо, у двери там было слышно. Вот такие первые уроки. Вы знаете, в одном из направлений психологических ну, таких вот практик, обучающих технологий нейролингвистическое программирование, технологии обучения, еще Технологии Пандуры, в которой оперантное обучение, есть идея о моделировании: о том, что мы моделируем, мы берем образ, да, мы какие-то берем паттерны поведения и вот через этого как-то проявляемся. Очень интересно. Ваша история, вот она, наверное, о том, о том, о том да, что проявлялись какие-то черты, характеристики да, в вашей тоже работе. Спасибо. И это вдохновляло, и это Вежливо. зажигало ваши. Ваши сердца? А чуть сердца дальше, сердца. дальше был университет? А чуть дальше педагогический колледж, потому что, но я родом из Удмуртии, и тот педагогический колледж, который я заканчивалась, славился на всю республику, что оттуда очень сильные педагоги, специалисты выпускаются, и действительно они были руководителями в министерствах образования, много директоров вышло оттуда, и путь был предопределен. Единственное, что... Поступала я в то время, когда на профессию педагог был двойной отрицательный отбор, наверное. Но в педагогику, скажем, шли те, которые, может быть, никуда не поступили. И, может быть, не очень хотелось, но вот здесь была возможность сюда поступить. А по окончании колледжа, ну, так случилось, что не все пошли в педагогику, потому что... Ну, учились, потому что сюда поступили, но уже знали, что учителями они не будут. Это были 90-е. Вот в нашем городе говорили, стыда нет, иди в мед. Ума нет, иди в вет. Вет. Ветеринарная академия. «Ни того, ни другого нет, иди в ПЕД». Ну почему-то вот так говорили. А сейчас мы говорим наоборот. Говорим о том, что уровень какой-то внутренней духовной культуры для того, чтобы быть настоящим учителем и вынести вообще все невыносимое бремя, которое ложится на плечи учителя современного, а тем более директора школы. То есть здесь настолько, настолько бывает сложно помогать детям с разными сложными судьбами в сложных ситуациях, поддержать, понять, найти правильный вектор какой-то, да, спасти ребенка. На самом деле, наверное, здесь задача, если у нас в УЗИ учить и саморазвитие продолжать развитие дальше, то здесь, наверное, просто иногда даже просто спасти. Просто не дать утонуть, не дать погибнуть. Давайте поаплодируем Спасибо. прекрасному директору, интеллигентному, мудрому и теплому. Очень я вот это как-то чувствую, что у вас много любви к детям. Мы еще вернемся, еще будут вопросы. И вопрос Марату Ревгеровичу тоже о том, как произошло так, что произошло. Когда вы оказались, на самом деле я знаю, что когда учился в аспирантуре, в лихие 90-е, вдруг занесло в школу, но мало того, что в школу, еще и делал на телевидении детскую передачу. Был первым трямочем. Давайте поаплодируем Марат Ревгерчу -Гахову. Была такая телекомпания «Вариант», и Марат Ревгерч... Вел там детскую передачу. Да, наверное, всех здесь сидящих я самый плохой педагог. На сайте университета так и написано, что мой педагогический старший всего 5 с небольшим лет. До этого я занимался чем угодно, только, так сказать, не был доцентом и старшим преподавателем. И до сих пор этого у меня нет ни звания. У, мне недавно сказали э, профессор ничего не расстраивайся скоро доцентом станешь привет, то привет. есть люди сейчас не понимают где профессор где доцент и считается что доцент старше чем профессор так что все хорошо ну а в том что так потихонечку выбирается выбор э, так получилось что конечно же вот в год педагога и наставника это педагоги и наставники которые тебя окружают с детства это конечно же в первую очередь мой папа Работал тоже в разных местах, я всегда был окружен проводами, релюшками, катушками, и поэтому для меня, говорят, впитать с молоком матери, а я не знаю как, впитать с электронами отца. То есть вот эта вся электрическая часть для меня была как открытая книга уже там с, с какого-то времени. Более того, там, скажем, механику, как течет вода, как работает сантехника, я понимал через электроны. Ага, электроны текут вот так, значит, сантехника работает примерно так же. Не наоборот, как сейчас. Ну, и как обычно делают, что посмотрите течение воды по трубам, после этого переходим к электронам, это примерно то же самое. У меня был ровно оборот. То есть от электричества. От платили. электричества. Да, более, простым более простым вариантом. Второе, конечно, в 88-й школе работал великолепный педагог физики. Заслуженный Анатолий Лукоянов. И перед шестым классом, когда начиналась физика, в пятом классе он обязательно приглашал в кабинет и показывал фантастические опыты, эксперименты, после которых у всех загорались глаза. А давайте похлопаем тем педагогам. В судьбе каждого из нас были педагоги, которые действительно сыграли огромную роль в нашей судьбе. А для меня это Людмила Дмитриевна Грезина, учительница школы 126, учительница русского языка и литературы. У из вас, наверняка, тоже такие есть учителя. Ну, вот это приопределило то, что я перешел в 131-ю школу. Как и все наши здесь уважаемые сидящие гости. Очень любил учиться. До 12 ночи с удовольствием решал примеры, задачки из Рамкевича. Ну, и вот тоже очень важно, что каждую неделю мы ходили на физфак. То, что сейчас называется там проектным, проек проектным, проектным обучением, еще что-то. Она у нас была. То есть, ну понятно, частью мы строили уникс, таскали здесь Ночами строили уникс, да. или наоборот, не Но строили уникс, а ночами решали задачи. Частью мы все-таки ходили в лаборатории физфака и чему-то там все-таки учились. Как сейчас, помню, например, мы с помощью ультразвука пытались разбить, регулировать частоту и разбить струю из крана. То есть, подбирая определенную частоту, можно было добиться этого эффекта, что струясь крана перестала течь, ну, перестает течь ламинарно и начинает течь как угодно. То есть вот такой вот хороший эксперимент, который, ну, в общем, я тогда не мог объяснить. Да и сейчас, наверное, не смогу объяснить в полной мере. Потому что у вас педагогический стаж еще маленький. Будет побольше все объяснить. Все А... Как во время аспирантуры вы оказались в детской передаче? Это ведь тоже такой формат педагогического воздействия, ну вот образовательного? Поступил на физфак в 89 году, а закончил в 94 году уже на сломе эпох, когда, в общем-то, зарплаты педагогов, особенно научных сотрудников, стали крайне низкими. Желающих пойти в аспирантуру просто не было, надо сказать, на тот момент. И вот я сейчас понимаю, что там из 60 человек, которые более-менее по специальности закончили, у нас в науке осталось 4 человека с той поры. И люди шли куда угодно, в том числе и я. По, ближе к окончанию я звонил по школам и говорил, что я хочу поступить к вам, учителям. Они спрашивали, что закончили? Физфак, нет учителя физкультуры, нам не нужны. Если учесть, что у нас Михаил Дмитриевич был Кафедра гравитации и теории относительности – ГТО, да. То есть люди говорили, что закончили. ГТО, закончил? ГТО ФИСФАК. Простить учителя физкультуры в школу не нужны. Но в 1993 году я поступил в школу в Мирном. И у меня первая запись, выдали мне трудовой. Она называлась «Руководитель кружка бальных танцев». Неожиданно. Да, потому что я еще не закончил, мне не могли никакую должность дать. И когда закончил, то есть я стал учителем физики. А, Бальных танцев, потому что на самом деле есть и такая квалификация, и танцевальная тоже. На самом деле директорами институтов и академиками, и профессорами становятся люди, наверное, разносторонние. Вы сейчас это уже тоже понимаете. да? Здесь и гимнастика, здесь и такая лидерская работа партийным, комсомольским вожаком. То есть все равно э, это многосторонность какая-то, это не один вектор движения. Ну и поступив в школу, ну, из-за чего, впрочем, платили бы в аспиранту, и хорошо не пошел бы работать. А так получалось, что с утра работал в школе, потом ехал сюда, здесь все, что возможно делал, паял, программировал, измерял, занимались мы магнитным резонансом, то есть опять все, то есть такой, в принципе я был нормальным таким ботаником. Надо сказать, что школа это было суровое испытание. Очень тяжело, пять лет я отработал в двух разных школах. А вечером спасибо, наверное, Униксу и студенческому клубу в то время. Случайно увидел объявление, что набирается студенческий кружок, театральный кружок. Сейчас это известный Фаткулин Руслан Уланурович. То есть набирал кружок. Режиссер-постановщик. Режиссер постановщик Заслуженные деятели искусства РСФСР и так далее, и так далее. Там, Россия. Вот так потихонечку втянулся, так сказать, в это мероприятие, скажем так, культурно-массовое. Культурно Начинали мы с баскетбола, с уникса. Если кто помнит, там ростовые маски бегали, развлекали людей. То есть было танцевальное шоу, девочки бегали и ростовые маски. Вот в ростовых масках бегали мы. Два аспиранта Казанского федерального университета института физики и люди с, с других факультетов нашего университета. Я открою еще маленький секрет. Когда Марат Рейхгерыч думает о чем-то или когда хочет отдохнуть, он умеет жонглировать еще. То есть вот какие-то разные навыки, которые, наверное, ну, спасают что-либо. Ну, как, как раз в этом кружке мы занимались и брейкдансом, и жонглированием, и всем чем угодно. И так потихонечку познакомились с людьми, вышли на нас люди, смотрят, ну, да, вроде хорошие люди. А, разносторонние и, да, ботаники. Разносторонние Жанглеры, ботаники. Все, начались елки. Как в, в одном анекдоте, в Голливуд не поеду, у меня елки. Вот у меня начались елки, потому что за елки я получал больше, чем за год. Чем за аспирантуру? За аспирантурой, поэтому елки это было святое, поэтому в начале 99 -го года меня выгнали из школы с позором, потому что, естественно, в январские праздники, вроде каникул я должен приходить в школу, но я не приходил. Нет, все, вычеркнули меня из рядов учителей физики, поскольку я такой был нарушитель дисциплины. А после елок вот так получилось, известные тоже люди в Казани, Туманов и Оладинский, Потихонечку с помощью вот их помощи, с помощью вернувшейся из Москвы Инны Барышевой. Вот так мы перешли на телекомпанию «Вариант», который тогда тоже возглавлял выпускник тесфака надо сказать. Но это не по блату, без мохнатой руки. А время было опять сложное, потому что, если вы помните передачу «Спокойной ночи малышей», ее стали, поскольку она не давала рекламы. В детских передачах нельзя было давать рекламы, то есть никакой прибыли не приносило. Ее стали кидать с канала на канал, переносить со времени на времени. Вот эта ниша детских передач осталась абсолютно свободной, пустой. И мы на варианте ее заняли. Сначала одной передача, потом другой. И поэтому здесь мы добились достаточного успеха. В Казани нас знал как каждый таксист. Делали скидки, видимо. Спасибо, Марат Ривгерович. Речь, видимо, о том, что... Любая наука, любая профессиональная такая вот профессиональное становление происходит через какую-то еще одну творческую, да, творческую, какое-то интересное такое самораскрытие. И это дает устойчивость, дает какое-то вдохновление двигаться дальше. Прошу теперь в помощи зала, и у вас наверняка возникли какие-то вопросы, какие-то комментарии, может быть, свои. Альфея Рафисна Масалимова, заведующий кафедрой педагогики высшей школы Института психологии и образования. У меня вопрос к Михаилу Дмитриевичу и Усену Ибрагимовичу. Итак, Михаил Дмитриевич, хотелось бы у вас узнать ваше отношение к этому, так скажем, принципу «headhunting». Вот вами прозвучало, да? Любой организации, в том числе образовательной, все-таки действует этот принцип «headhunting». Погоня за головами. Но, как правило, к сожалению, данный принцип показывает свою несостоятельность в плане того, -то, когда мы находим какие-то кадры, привлекаем их в нашу образовательную организацию, они не всегда, к сожалению, показывают патриотичность к этой организации и преданность. Как вы считаете, что нам нужно сделать для того, чтобы перейти от принципа headhunting к принципу head growing, взращивание самостоятельно этих голов? Все-таки мы очень богатая страна, культурно-исторические традиции, и в нашем университете учились очень знаменитые люди. Почему, почему мы все-таки продолжаем заниматься headhunting и не переходим как-то на этот head growing, на взращивание самостоятельных голов? Это вам вопрос. Вы пока подумайте. Я сейчас Гусейн Абрагимович так же задам. А давайте сначала ответ а потом вы еще раз Хорошо. зададите вам Ажиорезно. спасибо большое за этот вопрос. Я как раз аж... к нему хотел вернуться под заверш... в завершение нашей встречи, но вы меня как бы умело подтолкнули высказаться раньше. Действительно, вот традиционно такой институт образования, как высшая школа, ее учреждение – это самовоспроизводящиеся. Институт, несмотря на то, что есть институт открытых вакансий, выборов, конкурсов и так далее. И бесспорно, по традиции, ну, лучшие вузы всегда, по крайней мере в России, крепли, исходя из тех, кто связывал свою учебу, а затем судьбу, жизнь, профессию со студенческих лет. Эта тема волнует очень многих. И вот замечу, что в прошлом году, в конце, я был участником Российского профессорского собрания в Москве, там обсуждал специально этот вопрос, и прозвучала очень хорошая мысль из уст, по-моему, Виктора Антоновича Садовничева или кого-то, ну, из ведущих ректоров нашей России, что интерес к профессии педагога высшей школы, ну, было прямо сказано, профессору надо формировать уже с... Ранних студенческих лет Вплоть до того, чтобы вводить Специализированные модули в программы Любых направлений, потому что преподаватели Нужны по всем направлениям Которые бы уже И очень хорошо, что вот у нас наши студенты Философы здесь сидят, другие Будущие, надеюсь, профессора Чтобы уже с бакалавских лет Не всех, конечно Никто не говорит, что все должны быть профессорами но уже закладывать мотивацию и интерес тех, кто уже в бакалавриате, начинает задумываться, а почему бы мне не связать свою карьеру с родным университетом. А это значит магистратура, это значит аспирантура, это значит ассистент, доцент и так далее. Но везде эти вещи должны быть уже включены как мотиваторы и, может быть, практики образовательные адекватные на студенческих ступенях. Если мы это не сделаем, то тогда либо вы будете неквалифицированный, да, вот он хороший физик, молодой доктор наук, у нас вакансии, давай его возьмем. Либо вы правы, весь регальный, весь успешный, весь лауреатский, но не выкормашь, не в обспитание к вуза, и ему за 5-10 лет или 15 что он будет работать, но ну, ну не сделаем мы его тех, кто пришел сюда, я вот по лестнице к университету библиотечной хожу уже, начиная со 100 лет уже с 71 года 50 с лишним лет И я поднимаюсь всегда вспоминаю 1 августа 71 года когда я шел на экзамен по математике поступая в университет она когда еще вычербленна была но она была я вот помню даже каких клешек Хотя, я есть в индийском в свитере мире. волосы до да, плеч был у меня в те времена вот чуп не до сюда не думайте что я. лысым был в 17 лет да. Он всегда меня напоминает это. Вот. Спасибо, спасибо. Спасибо. И вопрос к Гусейну Ибрагимовичу. Гусейн Ибрагимович, вот э, проблема наставничества, так скажем, начала буквально актуализироваться. В 2018 году был введен знак отличия за наставничество. 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Это все хорошо, это все замечательно, что наконец-то государство услышало э, об этой проблеме. Но... Что же ну, нам нужно сделать, нашему обществу, чтобы популяризировать, распространить, более актуализировать проблему наставничества? Потому что народ не понимает, что такое наставничество. Как можно это сделать, Гусейн Пракимович? Как сделать это красиво, Гусейн Пракимович? Да, совершенно верно. Спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, непростой. Но что, кто такой наставник? Наставник – это тот, кто помогает. да? Подсказывает, поддерживает, консультирует, вводит в профессию. Вот часто бесплатно. Часто бесплатно. Вот, э, в советское время э, выпускников, э, которые проходили на, на работу сразу после выпуска, называли молодыми специалистами. И к ним в школах и в других структурах прикрепляли опытных специалистов в этой структуре, которые первые 2-3 года им, их помог, им помогали, поддерживали, консультировали и так далее. Это было и в школе. Сегодня, к сожалению, этого, этого института нет фактически. Но, э, возвращаясь к этому вопросу, что хочу сказать. Для того, чтобы наставничество заработало в полную силу, нужно э, не ограничиваться рамками только образовательной организации. Там, э, назначать наставников, включать там, в э, профессиональные функции, опытных педагогов вот это, это дело и так далее. Этого мало. Школа сегодня не замкнутая система, так же, как и любая другая структура. Мы открытые. Поэтому нужно, нужно формировать общественное мнение. Кстати, Ушинский, 200 лет, которого мы отмечаем, да Ушинский про это говорил 200 лет тому назад. Общественное мнение о воспитании, он говорил. В данном случае о наставничестве. Почему мы по телевизору видим Программы только развлекательного плана, наставники в голосе, наставники в программе, ты супер там и так далее. Да? Если бы мы вот в средствах массовой информации, в социальных сетях и так далее поднимали эту проблему на таком, ну, можно сказать, государственном уровне, а год наставника как раз способствует этому. Я чувствую, это камушек Спасибо. такой, наш огород уже, да, ну, что да, мы медиа должны поддержать да. эту идею, да. так, как сейчас говорят, челлендж, да, создать. И я хочу представить здесь с нами в студии, сегодня как гость, а обычно как ведущий и модератор, Ленда Григорьевич Толчинский, директор Высшей школы журналистики. Спасибо. Леонид Григорьевич, прокомментируйте, и может быть вопросы? Комментировать я ничего не берусь. Да, в данном случае с удовольствием, вот, с учетом того, что приходится на некоторое время покидать зал, слушаю все, что рассказывают. крайне интересно и ну, ценно да, с точки зрения вот, восприятия жизненного пути, опыта каких-то знаний, которые вот здесь звучат. Поэтому ничего тут комментировать надо впитывать. Вот у меня вопрос, знаете, вот по школе. Вот вы сказали, когда ни того, ни другого нет, тогда впит... Вы, вот, вообще очень грустная штука, да, таких педагогов теперь, да, дальше еще ведь, вы говорите, двойной отсев, СЕФ, она тройной проходила, потому что, а когда уж совсем выбора не было, то ты все-таки шел в школу, а у кого еще какой-то выбор был, они куда-то в другое место шли, то есть в школу в результате попало огромное количество людей, которые по всем параметрам там не должно быть даже близко. Они сегодня составляют большинство педагогических коллективов. А мы потом в ужасе да, от того, кто приходит сюда учиться. Значит, Как вы решаете этот вопрос о формировании все-таки качественных коллективов при остром дефиците качественных преподавателей? Благодарю за столь глубокое понимание вообще ситуации. Действительно, тот момент, что... Вынуждены были прийти работать, потому что, ну, либо на рынок идти тогда, помним мы эти времена, да, либо в школу, где с задержкой зарплат в 5-6 месяцев, когда мы начинали свою профессиональную деятельность. А, но, слава Богу, к счастью, на сегодняшний момент, по крайней мере, в тех образовательных организациях, где мне посчастливилось работать, вот большая часть коллектива – это не из числа вот этого тройного отсева. Слава Богу! Есть и сегодня молодые коллеги, специалисты, которые приходят в школу. Вот, наверное, это нашим юным сегодня участникам встречи будет интересно услышать, знать. Действительно, в школу и вообще в науку, для того, чтобы этой миссионерской деятельностью заниматься, идут не за деньгами, не за большими какими-то приобретениями недвижимости в том числе, Первый год нашей работы одна молодой специалист, проработав в сентябре, получив зарплату в октябре, пришла ко мне с заявлением об увольнении и говорит, а почему только оплатили уроки, а где оплата за то, что я заполняю электронный журнал, проверяю тетради, и еще до ночи обязана там с родителями обсуждать какие-то проблемы. Улыбаюсь детям мы глажу их по головке. Я люблю их. Но Почему что? у меня список, за это нет надбан? Список мог продолжиться и протягивает мне заявление. Вы знаете, я тут же подписала и сказала, больше прошу вас ни в одну школу не ходить. Вы не наш да. человек. Да. А, совершенно вот буквально на днях человек, который пробовала, я тоже не буду ж называть ни имен, ни фамилий, я не знаю, как сложится ее карьера в дальнейшем. С первого дня посещая ее уроки, мы там корректируем, помогаем. Человек не хочет меняться. И вот понедельник снова совещание при директоре поднимаем определенные вопросы Она говорит, да напишу я заявление об увольнении я сразу поняла что я тут ну типа не ко двору пришлась потому что и то и другое и третье. Я говорю, к сожалению вы не поняли что вы все-таки вот но ну, не учитель потому что вы не любите то что делаете и делаете то что не любите поэтому результата не будет а портить детей и свою я жизнь, не разрешу свою жизнь портит. Для чего? Она говорит, ну да, тем более, что я еду до сюда 26 остановок. Вот это ее приоритеты. Потому что она тратит время, тратит там деньги и не получает материального удовлетворения. Слава Богу, что у нас много молодых креативных. И условия в нашем, ну, я считаю, инновационном образовательном учреждении. Мы стараемся создавать несколько иные, ломая стереотипы. Например, первый педагогический совет. Август 20-го, школа еще только готовится принимать первых учеников, еще не все везде отмыто и порядок не везде. Пришли педагоги с блокнотами, ручками, готовы записывать, наверное, цели задачи на учебный год, ну все как всегда по стандарту. А мы им говорим, блокноты, ручки уберите, садимся в кружочек. Мы пригласили психолога, тренинг. И будем и заниматься арт-терапией, настраиваться. Мы, на... И мы познакомились, и мы узнали, и мы написали, что каждый из нас может сделать полезного для школы, для детей и так далее. Эти записи все есть. И процентов 80 тех членов коллектива, кто тогда пришли, они с нами, они продолжают наш путь и всем другим рассказывают. Вы знаете, у нас здесь вот так и вот так. А кто не верит, приходите, приходят. Устраиваются к нам. Кто тоже. не верит, приходите. Приходите. Спасибо. И действительно, вы сказали очень важную вещь, что учитель это не профессия, это призвание. Это, наверное, так же, как призвание быть врачом и что-то очень такие вот очень трогательные, очень важные профессии. Вспомнила, что однажды на конференции, на конференции медиков приводили исследования, результаты исследований о том, об уровне э, счастья у врачей, то есть насколько они счастливы в профессиональной живут. И там потрясающие, там очень высокие оценки. То есть они говорят, что мы работаем по призванию. Я думаю, что если настоящих педагогов спросить, вот те, кто любит свою работу, те, кто действительно здесь на, на своем жизни. месте, там тоже уровень счастья будет очень высокий. Хотелось бы мы видим, с у молодежи есть вопросы к нашим гостям, наверняка есть. Прошу. У меня вопрос к Михаилу Дмитриевичу. Я работаю в школе и занимаюсь междисциплинарными связями. Скажите, пожалуйста, вот некий маленький пример связи именно физики и философии, можете привести? Ну, я уже намек сделал, значит если быть или трудиться физики на таких передовых фронтирах край науки значит вы без метафизической компоненты вряд ли сможете обосновать ну скажем какой-то предмет своих исследований сделать заключение и так далее это касается именно передовых исследований там, где еще терминологии не сформированы, общего понимания нет. И у вас там нет другого не способа, разложено. да. Это доказано математиками, усилиями великого Кантора. Математики тоже, они очень чванливые на этот люди. И еще в 19 веке пытались ответить на вопрос, как возможно математика, то есть каковы основания вообще математики как науки. И Кантор, ну, это имя в теории множеств о чем-то говорит любому математику, в итоге был вынужден сказать, что в пределах математики мы на этот вопрос ответить не сможем. Мы должны идти на поклон к философам. Ну уж если математики так сказали, то физики после этого не могли не подтвердить это. Это тоже было подтверждено в 20-х годах, 20-го века. С этим согласились химики и биологи. Это первое. Ну вот, наверное, все. Ждать, что философия физики решит интеграл, там возьмет детерминант матрицы, сочетает вам еще что-то, не надо. Философия ⁇ это не дом советов и не библиотека. Философия ⁇ это орудие мысли, которое просто шлифует ваше мышление в сторону системности, критичности, проективности, рефлексивности. И эти черты, без них ну, сложно работать с наукой. Наука это всегда почему, это всегда сомнения. А самое главное, почему это философы, и самое главное, рефлексивное по отношению ко всему, в том числе и к своим исследованиям и результатам, это тоже философы. Философия моделирует какие-то парадигмы То есть это какое-то системное Такое мышление Здесь с этой точки зрения очень близко Мне кажется вот К таким логическим наукам, как физика Гусейна Барагемович, как бы вы ответили на этот вопрос? Я думаю, что это вопрос ко всем физикам Физикам, лирикам а, На межпредметные связи? Но я согласен с Михаилом Дмитричем. Что могу добавить Как физик но э, вообще не только физики. Вообще, преподавая, э, преподавая любую дисциплину, любой, любую тему по любой дисциплине, мы должны иметь э, в виду, э, что эта дисциплина формирует не только предметные знания, но прежде всего мировоззренческий контекст. Мировоззрение формируем мы. Поэтому через предмет смотреть на мир. Что есть Мир. Вот это, если мы вот эту мысль будем закладывать в процессе своего, в процессе педагогической деятельности при изучении той или иной дисциплины, любой учитель будет э, формировать то, что сегодня в стандарте называется универсальной компетенцией. А контекст, он в зависимости от, от, от той темы, которую вы преподаете, он э, будет иметь определенное своеобразие. Например, там, если вы там теорию относительности рассматриваете один, если вы, если вы там говорите о э, механике, там другой контекст философский, может быть. Вот так. Но э, мировоззрение, философия это мировоззрение. Как я вижу мир? Спасибо. Ну вот универсальность это действительно тренд современности, да, и синтез всего несовместимого, казалось бы, да, здесь рождается что-то новое всегда. Это всегда очень интересно. Спасибо. Как можно без села спросить? Я думаю, что одно без другого существовать тоже не может. А сейчас мы перейдем к интриге нашего да, к нашей сегодняшней встречи этапу. На самом деле, дорогие гости, у нас здесь, конечно же, не все участники нашей конференции смогли присутствовать сегодня. Утро рабочий день, и большая часть педагогов находится на, на, на службе на на своих рабочих местах в колледжах, в школах. Но хотели, на самом деле, задать много вопросов, и мы заранее мы говорили об этом мероприятии, нам поступили вопросы, мы с Юлией Валентиной обработали эти вопросы, ну какие-то э, повторяющиеся убрали, какие-то обобщили, и на самом деле получилось большое количество этих вопросов. получилось мы... целая шляпа вопросов. Шляпа вот такая вопросов, мы подготовили карточки с такими вопросами. Инна Игоревна, а можно просто в шляпе, пусть слепую даже? Да, вот да ну, естественно, в они будут в шляпе, они будут вслепую, и мы хотим, чтобы просто ну, Просто кому какой вопрос достанется, как да, экзамене, да, а тот... поиграем, немножко да, поиграть. Билеты. Да-да-да, билеты. Видите, у кого какие ассоциации? Я бы, наверное, очереди подходить после А пусть и Инна Игоревна. Чтобы мы готовились за временную подготовку. Все хотят получить вопрос. Можно, поменять, Можно сразу понравится. по два взять, да, Я и на понравившись. Гусейн Абрагимович, с вас начнем. Был ли у вас наставник? Кто и какой он был? Но у меня было несколько наставников. Они все связаны с, с моей научной деятельностью. Это, прежде всего, конечно, мои руководители. Это профессор Гребенюк Олег Семёнович, который руководил моей кандидатской диссертацией. Вместе с академиком Шакуром Рафаэл Харучем и Мирзай Смилович Махмутов, академик, под, э, при консультировании которого я писал докторскую диссертацию и в последующем работал вместе с ним. Вот это э, э, наставники, которые, э, которые очень много вложили в меня и как исследователя, и как человека, и, и, как, и как семьянина, можно так сказать, и как, и как человек, который общается с другими людьми и прочее, прочее. Может, какой-то веселый случай вспомнить или какой-то ну, особенный? Ну, ну, как веселый. Вот, вот например, Семенович, Олег Семенович Гребенюк, у него было несколько аспирантов. Я был, я был в первой группе. Но были аспиранты первого курса, второго, третьего курса. Он нас как объединял? Мы еженедельно ходили в баню. Вместе Неожиданно. С ним, вместе с ним. <laughs> и в бане мы обсуждали и научные проблемы, и ненаучные проблемы. А после бани он нас приглашал к себе, себе домой. Он жил на улице космонавтов. И мы там сидели, его, там супруга, его супруга нас встречала, и мы там сидели, пили пиво после бани, и ели и обсуждали всякие вопросы. Это вот один момент. А второй, с точки зрения, собственно, профессиональной нашей деятельности, он каждый понедельник приглашал нас к себе в лабораторию. Иногда это было совместно, иногда он индивидуально приглашал и обсуждали ход, ход нашей работы над диссертацией. Еженедельно, в течение особенно в течение первого года, он проявлял вот такую наставническую, наставническую функцию. В течение первого года аспирантуры, еженедельно, по понедельникам, и для меня встреча, эти встречи с ним были очень важными, я к ним готовился и про себя проговаривал, как этот разговор будет идти, что я могу сказать, как я буду выглядеть там и так далее. Это очень важно. Я сейчас со своими аспирантами тоже пытаюсь вот так вот работать, но не всегда это удается, потому что нынешние аспиранты, в отличие от нас, они вынуждены работать, иногда на нескольких, нескольких местах работают, а мы тогда не работали, мы только учились, только писали диссертацию. Сегодня объективно аспирант вынужден сочетать учебу с работой, и поэтому, конечно нынешним Смиратова сложнее в этом плане. Ну Вот, вот это вот чувство неформального общения, оно тоже ну, очень важно. да. Только? Но еще хочу сказать про, про Мирзу Исмелыча Махмутова, с которым тоже, кроме того, что на работе, он, когда я писал докторскую диссертацию, мы, он меня приглашал к себе домой, и дома точно так же мы с ним работали по, над текстом того материала, который который подготовлен, и его замечания были, конечно, очень, очень ценными для меня. У меня была тетрадь, я, я заводил тетрадь, где все предложения и все советы наставника своих я записывал. И Эти тетрады у меня до сих пор есть. Это очень важно, кстати. Вот нынешние аспиранты беседуют с ними, они сидят, слушают внимательно и, и воспринимают, но ни, ничего не пишут, ничего не фиксируют. Фиксировать надо, надо писать, даже если к этому не вернешься в последующем, все равно нужно писать, потому что это дополнительно как бы, механизм, который Еще позволяет осмыслить, осмыслить и зафиксировать у себя долговременные памяти. Вещи. Спасибо. Спасибо. Можно уже как-то кратко отвечать, может быть, где-то с юмором, может а быть, какие-то примеры. Да, конечно. Я бы хотела спросить, согласен ли вы с таким надо сейчас. микрофон сдавать. А согласны ли вы сейчас с этим бытующим мнением, что доставник это социальный аниматор? Ну, в принципе, согласен. В принципе, согласен. Если понимать под социальным аниматором человека, который помогает войти в социум, да. Но с другой стороны, тут есть и обратная сторона. Понимаете? Молодежь может подумать, что если ко мне приставили наставника, значит, наставник за все отвечает, и мне остается только слушать его и делать то, что он скажет. На самом деле это может привести к тому, что вы будете расслаблены и будете снидывать да, ответственность на наставника. На самом деле наставник – это навигатор, правильно вы говорите, который расставляет веки и говорит, в каком направлении двигаться. А все остальное зависит от, собственно, самого человека. Никто ничего не может сделать, если мы сами, собственно, не будем включаться в то, что нужно делать. Вот mm -hmm. в этом суть. Спасибо. Спасибо. Кто готов к коллеге? Спасибо. Кто готов Я еще, буду максимально кратко. Какая из профессий будущих вас удивляет и восхищает? Но меня лично удивляет и восхищает профессия, которую можно назвать генноинженерная медицина. Я не буду объяснять, что это такое, все, надеюсь, понимают. Значит, она обещает действительно невиданный коренной переворот в качестве и продолжительности жизни. Но как философ не могу не заметить, что бесспорно любое, даже самое выдающееся явление, все равно имеет две стороны. И сразу мысли об идеальном солдате, идеальном рабе, слуге и так далее, сразу возникает в моей голове. И как скальпель, его можно развернуть, он обоюдо можно развернуть. Сторону хорошую и сторону плохую. Во всем есть две стороны. Да, и кто будет э, слугачий и господ. Да. да. Кто, кто, кто будет кому-то ну, да. если, если можно, я тоже готова ответить на У -у -у. вопрос. Считаете ли вы, что человек может добиться успеха только в одном направлении, в одном виде деятельности? Нет, я так не считаю. Поскольку он на разных этапах жизни человека... У нас разные интересы, разные направления. И, наверное, мы имеем право на то, чтобы в какой-то момент изменить вектор своей жизненной траектории и добиваться успеха совершенно в другом направлении. Мы говорим не только о формировании hard, soft, skills на протяжении всей жизни. Вот один из фильмов, который мы с ребятами недавно смотрели, и в фильме рассказывается тоже, как кораблик плывет по жизни, как там формировать различные компетенции. И речь идет о том, что самому возрастному студенту педагогического вуза Пермского на тот день, когда был снят фильм, где-то 2019-2020 год, было 73 года студент педагогического вуза. Человек, который вот в таком определенном уже возрасте, достаточно солидном, пришел к осмыслению о том, что он хочет развиваться в этом направлении. Поэтому все в наших с вами руках, наверное, благодаря тому, какие наставники вокруг окажутся, какие интересы будут. Ну и сегодняшний спикер, яркий пример тому, что изначально выбирая путь физики, а затем, ну тоже на букву Ф, если говорить о том, что общее, я как филолог, замечаю, что <laughs> общее между физикой и философией еще и в этом, я думаю, что блестяще могли и в том виде деятельности развиться наши сегодняшние участники а, панельной сессии, и в том, в котором они избрали сейчас. И тоже мы пример видели, Михаил Дмитриевич рассказывал о том, что а, там могла быть карьера а, по м, партийной линии, Лидеры во всем. Лидеры, они а лидеры во всем. Поэтому развивайтесь. Спасибо. Спасибо. А, другим, я, Паша, очень. Вот мне вопрос попался. Вы были знакомы с Валентином Ивановичем Андреевым? Самый. Какой совет и наставление он вам дал? Дайте другой билет. Они там что-то подмешали. Что что да? Нет, ну, нет. Во-первых, надо сказать, что очень кафедра хорошо. психологии и педагогика очень долгое время располагалась в институте физики, на физфаке. Пятый этаж занимали. Поэтому, проходя, все знали, что ага, вот здесь вот сидят неприкасаемая каста. Куда лучше не приходить? Оттуда не вернешься. Они будут проводить психологические эксперименты. Они будут проводить психологические эксперименты на тобой, затащат. Очень многие из нас, в их числе, получили два образования. Психологическое и физическое. На тот момент, потому что все было рядом и под боком. Ну, второе, как аспиранты. Все аспиранты должны сдавать экзамены. Обычно по педагогике все наши аспиранты сдавали экзамен Валентину Ивановичу. Ну, вот я сдавал не Валентину Ивановичу, но потом познакомился с ним позже. И совет, который мне дал, наставление, защитить докторскую диссертацию, которую я... Все-таки выполнил, ну и за это пострадал. После этого меня назначили замдиректора, а после этого и директором института физики. Вопросов тут еще много, мы, конечно, на все не успеем, но я думаю, что еще разок. Давайте. Еще разок, и можно уже так, можно очень кратко... Но каждого найдет свой, каждый вопрос найдет свой выбрать, Что интересно? Не разочаровались ли вы в образовательной сфере? Было ли желание поменять род деятельности? Всегда, всегда, каждый раз что-то новое ищешь, говоришь нет, я больше как в аспирантуре учился, не буду больше учиться в аспирантуре, все, надоело, займусь чем-то другим. У меня было, ходил, ремонтировал телевизоры, холодильники по домам занимался чем угодно, то есть всегда было желание и, и то, и другое попробовать, и третье. Ну, наверное, тоже через некоторое время, говоря, что раз в 5-7 лет нужно менять траекторию развития, может быть, и желание поменять род деятельности тоже придет. Жизнь так стремительно меняется, что иногда просто само собой происходят вот эти смены, да, смены вариантов развития. Спасибо. Вопрос, который достался. Мне много ли средств вы вложили в свое развитие в целом? Вот если интерпретировать вопрос, если позволите. Наверное, средств не так много, поскольку все удавалось сил поступить. Много. Сил много. И, наверное, ну, само пожертвование, что ли, пожертвование где-то а, тем временем, которое могли бы отдать семье, детям. Поэтому в данном случае нужно сказать большое спасибо второй половине, супругу, который Часть той ноши, которую должна была бы нести как мама, жена, брали они на себя и продолжают, собственно, брать. Поэтому вот в свое развитие вкладываем все время, все свои силы и развиваемся дальше, останавливаться нельзя. Мы должны быть интересны тем, с кем мы работаем, нашему будущему поколению. Ну, это одно из условий саморазвития, да? крепкий тыл и возможность опереться на да, того, совершенно кто рядом. Да. Спасибо. Считайте, <связать> считаете ли вы, что достигли потолка? Но я бы сказал, считаю ли я, что достиг профессиональных вершин. Да, вершины все достигнуты. В педагогической сфере я уже пятый срок заведую кафедрой. 25 лет это, знаете, <связать> <связать> когда Но раз, и это не предел. Как, последний раз, в очередной раз, меня выбирали с новым заведующим кафедрой Леговедения, молодой парень, первый раз избирался. Но после этого заходит в кабинет. Ну, я в том числе шел, когда в кафедр. Такой радостный. О, Михаил Дмитриевич, нас с вами избрали и так далее. Я говорю, тебе на какой срок? Он говорит, на первый. Я говорю, у меня на пятый. Мне уже о по пожизненном надо думать. Чего радоваться-то? Как менеджер я дорос до директора института. И проректором и раньше не хотел быть. Но ректором когда-то хотел. Но, понятно, что не стал. Сейчас уже даже по возрасту я не могу двигаться в этом отношении. В академической среде я... Действительно член нашей национальной академии, руководитель отделения социально-экономических наук и тоже вице-президент. И президент и меня не тянет, их в том числе и по возрасту. Но это не значит, что я достиг потолка в личностном Мечты развитии. Мечты-то остались, Михаил Да, да, и думаю, что некоторые из них будут реализованы там, в сфере, допустим, мемуаристики, условно Может говоря. Может быть, фильм какой с ними? Ну, с вашей помощью. Почему бы нет? С удовольствием. Вот так я скажу. Близ... Спасибо, спасибо, Николай Матимович. Мечтать необходимо, да? Мечтать, иначе как можно развиваться? У меня близкий вопрос к первому. Кто был вашим главным учителем? <связывающий> <связывающий> у вас как-то Гусейный не... Прагимович, прям все так основательно. Да, все главный Всегда, учитель. Все Но я И тут, тут на, на две части. По, по жизни у меня мой главный учитель – это моя мама. А вот это замечательно. А... Давайте <связываем> поаплодируем. Как, как, как прекрасно сказал Гусейн Убрагимович, да. моя главная учитель. А моя... По науке, конечно, Берзая Смолч Махмутов, мой главный учитель. И ты же поаплодируем, это один из основателей Казанской педагогической школы. Спасибо. Спасибо большое, но время летит, летит очень быстро. Мы, конечно, не успели все вопросы из шляпы, но на то она и шляпа, что кому какой вопрос достался. Я думаю, и у зала еще осталось много вопросов, но время нашей встречи уже подошло к концу. И, и ну, мне кажется, что вот этот формат был очень интересен. Его можно продолжать, можно продолжать звать и этих же спикеров, и звать других. И на самом деле Использовать вопросы из шляпы можно и продолжать дальше. Большое спасибо нашим гостям. И, я думаю, и сегодня вели встречу. А, да, и мы забыли да, сказать, и давайте что, представимся, да, что и... сегодня с вами мы были модераторы, были организаторы этой встречи. Это мы. Юлия, Юлия Валентиновна, Валентиновна Андреева, профессор высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального Университета. И, и Инна Игоревна, доцент кафедры педагогики высшей школы Института психологии и образования Казанского Федерального Университета. Умницы, хотим... красавицы, спортсменки. Да, да. да стараемся. А, между прочим, все это необходимо для успешного саморазвития. Действительно быть и заниматься физической формой, и мечтать, и добрым словом вспоминать своих учителей, и тепло относиться к той профессии, которую ты действительно выбрал по зову сердца. И Мечтать и вдохновлять других, потому что в этой жизни, наверное, он такой круговорот, да, вот этого добра, он неизбежен, это возвращается, и вспомним Валентина Ивановича Андреева, идею его творческого саморазвития личности, я, наверное, как, не просто как педагог, как ученик Валентина Ивановича, но еще и как дочь, Хочу сказать бесконечные слова благодарности всем вам, принимавшим участие сегодня. Это замечательная конференция уже восемь лет проводится в стенах Казанского федерального университета. Спасибо Надеемся, ученикам Надеемся, дальше. будем дальше встречаться. Я надеюсь, что этот формат вот такой дружеской, может быть, немножко шутливой, легкой беседы о сложных и на самом деле важных вопросах сегодня в стенах Высшей школы журналистики. Было очень приятно вас приветствовать быть с вами. Надеюсь, что мы будем встречаться почаще. Спасибо Коллеги, вам. коллеги разрешите вам спасибо. нашего института, от нашей конференции благодарственные письма вручить. И ну, большое спасибо. Спасибо. Сказать. Спасибо. И отдельное спасибо дорогим студентам, магистрам, которые высидели пару. Сегодня О, обычно я Мы желаем вам спасибо. настоящего творческого спасибо. саморазвития. И достигайте своих вершин. Пусть у вас глазки горят, и пусть вы будете очень счастливыми в этом пути. Спасибо вам. Спасибо вам. И мы надеемся, что вот этот ролик, наверное, в наших институтах, и в Институте физики, и философии, и в нашем Институте психологии и образования будет для молодежи ну, таким интересным роликом о том, как педагогической профессии можно двигаться и быть смелым, счастливыми, да? и быть, счастливыми. И быть смелыми и быть самим собой. Спасибо. Спасибо. Вам. Спасибо. спасибо.